У каждого верующего есть голос, и это Голос Победы. Здравствуйте и с наступающим вас Рождеством Христовым! Мы, Канад и Глория Копланд, и добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Давайте воздадим сегодня Господу Хвалу, да, это его день рождения. С днем рождения, Иисус! Спасибо тебе, Господь, Иисус! Слава Богу! Аллилуйя! О, знаете... Ни у кого не будет такого дня рождения, я как у Я удивляюсь него. некоторым вещам, которые происходят на Рождество. И я хочу начать, сказав следующее. Это очень глупо, влезать в долги только лишь для того, чтобы купить подарки... Детям на Рождество. Это не звучит очень радостно, не так ли? Я попросил принести мне банку шефа Боярди. Я не помню, какое одно из этих вкусных угощений было как-то раз у нас на рождественский ужин, но там было не четыре банки. Когда я позвонил Карлин, я сказал, мне нужна банка, и она принесла четыре банки. Подарка. Полагаю, тогда у нас была курица Альфредо, но это все, что у нас как-то раз было на рождественский И ужин. И хуже всего того, что мы были рады получить да, это. Да, но зато мы весело проводили время с детьми. Они были еще маленькими. Они ничего другого не знали. И я помню, что те деньги, которые у нас были, позволили нам купить на рождественский ужин банку шефа Боярди. Я купил, я не помню, у тебя был доллар или что-то еще для Келли. Я не помню, что именно, но я помню, что я купил вот такую маленькую круглую банку петард для Джона. И это было все. И у нас на Рождество случился казус. Это было не очень умно. Это было не очень умно давать Джону петарды. Что ж, они мне понравились. Это тогда он поджег кровать? Нет, это Стэнли. Хорошо, это был мой брат. Джон устроил полноценный пожар, поджег целый пустырь. Да. Да, что ж, ему было пять лет. Я вернулся домой, меня какое-то время не было дома, и Джон со своим другом, они пошли на тот пустырь, и они подожгли его, и приехали пожарные машины, и он прибежал домой, я тогда еще не вернулся, он прибежал к Глории и спросил, а пятилетних мальчиков сажают в тюрьму? Глория спросила, что ты сделал? Он ответил, ну, мы с Берри Грегом играли там на пустыре, и мы подожгли его. Что ж, они не знали, кто это сделал. Мальчишки сразу быстро побежали домой. Приехали пожарные машины. Глория сказала, что ж... Ты поговоришь об этом со своим папой, когда он вернется домой. О, нет. И когда я вернулся домой, у нас состоялся разговор. Но я знал. Потому что Господь сказал нам с Глорией, не воспитывайте своих детей на основании страха. Не делайте этого. Поэтому я просто усадил его и сказал, Джон, подумай вот о чем. «Что если бы я вернулся домой? А вы с Берри не успели бы вовремя убежать с того поля? И вы бы оба сгорели там?» «О, он посмотрел на меня». Я сказал, «Но хорошо то, что этого не произошло, и Господь помог вам избежать этого, но...» Я больше никогда, никогда не хочу снова слышать о том, что ты играешь где-то со спичками. Если ты захочешь поиграть со спичками, давай поиграем с ними вместе. Поэтому, когда я подарил ему петарды, я сказал, так, идем, и мы вышли во двор, и какое-то время играли с этой банкой петард. Это было Рождество. И мы просто отлично провели время. И суть в следующем. В чем суть? Я сейчас скажу, Глория, если ты дашь мне такую возможность. О, ты прекрасно Большое сегодня Большое тебе выглядишь. спасибо. В принципе, как всегда, Глория. Ты очень добр, что прощаешь меня за то, что я перебиваю тебя. Что ж, ничего нового. О чем я говорил? Ты говорил о шефе. Нет, я не знаю, о чем ты говорил. Глупо. По случаю Рождества влезать в долги потому что оно не длится слишком долго ну мне просто нужно купить кое-какие подарки нет не нужно брат копланд нет не нужно вам нужно учить своих детей и просто быть откровенными с ними скажите так смотрите это то, что сделали мы. Мы просто усадили детей и сказали, «Послушайте, мы знаем, что мы празднуем здесь день рождения Иисуса». И важно то, что мы делаем это благодаря Ему. И сейчас у нас особо нет денег на подарки, но по мере того, как Господь благословляет нас, вы также оказываетесь благословленными. И мы просто будем делать это вместе. Слава Богу. Аминь. И затем, по мере того, как в течение года все будет становиться лучше, и у вас появятся дополнительные деньги, купите какой-то подарок и оформите его очень красиво. Возможно, это будет начало нового учебного года. И скажите, а вот и твой рождественский подарок. Я не смог купить его тогда на Рождество, но я подумал, что, возможно, ты захочешь получить его сейчас. Эй, это доставит больше радости, чем 15-минутное сидение под елкой, когда они распакуют подарки, забросят их в кладовку и пойдут дальше. Это становится особенным подарком для особенного ребенка, благодаря тому, что много лет назад родился особенный ребенок. Отец, мы благодарим тебя сегодня, и мы прославляем тебя за то, что родился ребенок, который все Тебе, господь и мы так этому рады. И мы будем говорить об этом всю эту неделю во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. И в самом начале я хочу сказать следующее, потому что это то, когда люди веры обращаются к Слову Божьему, поскольку вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому мы обращаемся к Слову Божьему, к Заветам Божьим, и мы уже знаем, что на земле ничего не происходит до тех пор, пока оно уже не произошло на небесах, когда Бог говорит это. Итак, Бог сотворил землю для человечества. Он не творил ее для дьявола и его компании. Он сотворил ее для человечества. И Бог говорит определенные вещи в Завете. Вы должны всегда помнить эти два Завета. Это книга Заветов. И это сказанное слово, записанное на бумаге, чтобы мы могли верить Ему, принимать Его, проповедовать Его, преподавать Его и получать из Него веру. И вот что нам нужно увидеть. Когда вы открываете свою Библию на первой главе Евангелия от Матфея, и вы видите эти слова в 18 стихе. «Рождество Иисуса Христа, Иисуса помазанного» было так. Подождите минутку. И мы видим, что здесь произошло много хороших вещей пришли волхвы, дело происходит в Вифлееме, было конкретное место и конкретное время, когда должен был родиться этот ребенок. Что ж, давайте проверим это в 4 и 5 главах Михея. В синодальном переводе Библии это страницы 901 и 902. Это где-то там, где идет книга Ионы и Амоса. Книга пророка Михея идет прямо перед книгой Наума. Это Наум? Наум. Да, это здорово. И вы. Видите, в 4 главе, в 8 стихе. «А ты башня стада», то есть здесь задействована башня. «Холм Чересиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство, к черям Иерусалима». И здесь у меня в сноске указывается на башню Гадер и на башню стада. Поэтому Дух Божий через Михея указывает на то, где это произойдет. И заметьте, башня стада, поэтому ясли это не какая-то маленькая корзина. И все эти вещи объединены вместе в традицию, представляя в целом картину этого, но нам нужно знать больше, чем только это. Итак, там была задействована башня. Если это было то место, где жили пастухи жертвенных Аганцев. и ночью они наблюдали за стадом с этой башни, что позволяло им видеть всю ту местность. Ясли сами по себе не были просто этой маленькой корзиной из соломы, это тоже было, но уже только после того, как родился этот младенец, в любом случае если были местом рождения жертвенных агнцев. И мы знаем, что позже Иоанн Креститель сказал, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Поэтому все это взаимосвязано на протяжении многих-многих лет. И затем пятая глава. «И ты, Вифлеем Ефрафа, Мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне Тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала, от дней вечных. Итак, Бог точно сказал, где родится этот ребенок. Еще за 715 лет до того, как это произошло. Разве это не удивительно? Задумайтесь об этом. И я, Глория, вижу это так, что на протяжении 715 лет это слово от Бога, сказанное через его пророка Михея, управляло армиями, царствами, людьми, чтобы это произошло именно в это время, 715 лет спустя, именно в тот день, и именно в том месте, в той башне, приготовленной для рождения Агнцев. Поэтому неужели вы думаете, что Бог не может просчитать что вашу Что ж, в этом-то и суть. Он может это И сделать. люди говорят, я просто не знаю, что со мной произойдет. Что ж, Бог знает, поэтому расслабьтесь. Именно поэтому он и сказал, Аминь. ищите в первую очередь, ищите да? в первую очередь Царства Божьего. Не потом, когда все рушится, ищите в первую очередь Царство Божьего. Вот что разворачивает вашу да? жизнь на 180 градусов. Тогда, много лет назад, потому что Глория никогда не слышала такого термина, как «рождение свыше». Я слышал, потому что я вырос в баптистской церкви, а Глория не слышала. Возможно, ты не особо обращал на него внимания. Да, но, по крайней мере, я слышал сам термин. Давайте скажем да, это так. Так и есть. Хорошо. Я слышал его. Я не обращал на него никакого внимания. Итак, давайте пропустим 715 лет Библии. Разве это не здорово? 715 лет. Матфея 1.18. Рождество Иисуса Христа. Рождество или рождение Иешуа, фактически его звали Иешуа, в русскоязычной версии Иисус, что нисколько меня не беспокоило. Рождество Иисуса Помазанного было так, по обручении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, будучи праведным человеком, он был праведным человеком, он был хорошим человеком, не желая огласить ее, он не хотел этого делать. Это хороший человек. И вы можете начать видеть, почему Бог избрал его быть отцом этого ребенка. Потому что его нужно было правильно воспитать. Но когда он помыслил это, все а ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов».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 отважусь сказать, что люди, которые действительно знают Бога, не уделяют времени тому, чтобы осознать, что все, с чем мы имеем дело, является чем-то, что уже было сказано и что сейчас сбывается. У нас просто это записано на бумаге. И Иисус сказал тогда, «Дьяволу написано» и он победил дьявола сугубо записанным Словом Божьим. Аминь. Которая у нас есть. Которое у нас есть. Да. И в котором нам следует проводить значительное количество времени. Итак, мы соединяем все это вместе. А все сие произошло, да сбудется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 «Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ира царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Знаете, по нашей традиции, как я уже говорил, вы берете сцену рождения Иисуса, и у вас там в соломенной корзине лежит младенец. Мне нужно поговорить об этом чуть больше. Что ж, буквально через минуту, и там стоят эти волхвы, трое их. Фактически, там было больше людей. Там было три дара. И если вы изучите это, то узнаете, что они были царями. Они были очень-очень богатыми людьми. И у этого была цель. Когда они приехали, вся свита, которая была с ними, вся их еда, это были цари. С ними были солдаты. То есть там по стране путешествовало более 500 человек, преодолевая долгий-долгий путь. И они добрались туда, уцелев от бандитов, маленьких армий и так далее. Там было много людей. Там было достаточно людей, чтобы встревожить весь Иерусалим. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился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 призвав волхвов, выведал от них время появления звезды». Это очень важное утверждение, потому что это показывает, что у всего было свое время. В какое время появилась та звезда? «И они с востока следовали за той звездой, чтобы прийти туда». И, послав их, Вифлеем сказал, «Пойдите». Тщательно разведайте, о младенце. И когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Итак, этого не было в сцене с яслями. Но, как я уже сказал, мы соединяем все это вместе. И это замечательно. Нам следует это делать и хорошо учить этому своих детей и своих внуков. Пока они растут, потому что есть много взрослых людей, которые этого не знают. И многим из них вообще все равно. Но вы когда-нибудь задавались вопросом, почему эта сцена рождения является таким предметом разногласий? Уберите отсюда все эти фигурки, я не хочу, чтобы они здесь стояли. Что ж, они пытаются избавиться от Иисуса уже две тысячи лет и не могут этого сделать. Аминь. И если задуматься об этом, это важно, это важно, особенно в этой стране иметь свободу и право да, подойти кому-то в магазине и сказать «с Рождеством Христовым», а не просто «с праздником», да что вы говорите, не для всех это праздник, с праздником, в любом случае, я всегда стараюсь это подчеркивать, говоря, с Рождеством Христовым. Я еще ни разу не встретил никого, кого бы это расстроило. Тебя это никогда не смущало. Да. Их это смущало. Меня это не смущало. И наше время подошло к концу. Слава Богу, давай, Джереми, помоги нам закончить. Слава Богу. Здравствуйте, мы, канаты и Глория Копланд, и с Рождеством Христовым! С Рождеством Слава Христовым. Богу! В да. этом году у нас будет хорошее Рождество. Аминь. И во имя Иисуса это будет самое лучшее Рождество, которое у вас когда-либо было. Мы соглашаемся? Было. Скажите, мы соглашаемся во имя Иисуса? Самое лучшее Рождество, которое у вас когда-либо было? Аминь. И мы говорим о рождении Иисуса. И мы учим на основании этих мест. Писание. Мы преподаем веру, мы преподаем Слово Божье, мы преподаем духовную сторону и духовный аспект этого, что действительно важно. И опять-таки, мы говорили вчера о том, что на земле происходит то, что уже произошло еще до основания мира, согласно Писанию. И Бог с небес проговорил через Своих пророков, и тогда что-то происходит на земле. И пророк Михей сказал, что в Вифлееме родится младенец. Да. Пророк Исаия был даже более конкретен на этот счет. Иисус должен был родиться в Вифлееме. И он родился. И сегодня мы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 Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его ночью. Иосиф пошел прямо посреди ночи, просто будучи послушным тому, что он увидел во сне, и тому, что Бог сказал ему во сне. Чтобы это сделать, требуется много вера. И он уже понял, что этот ребенок представляет опасность.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 и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. «Да сбудется!» «Да сбудется!» Итак, Бог сказал все эти вещи. Он назвал несуществующее, как существующее, еще задолго до этого, потому что Его Слово всем управляет. Он, Бог, Заключающий завет. И благодаря Аврааму, у него был завет с Иосифом и Марией. Он вышел из колена Иудина. Разве это не удивительно, что он по-прежнему всем управляет? Да. Спустя сотни да. лет. Да. Это просто удивительно. Вот почему мы полагаемся на него. Да. Итак, происходит все это. «Да сбудется реченное Господом,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 Итак, здесь мы получаем промежуток времени. То есть к тому времени, как сюда пришли волхвы, Иисусу было два года. Он уже не был младенцем. Все это важно, чтобы иметь практическое знание и веру в Слово Божье. Вера в Слово Божье, вера в то, что записано. Аминь. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода,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 убоялся туда идти но получив во сне откровения пошел в пределы галилейские и именно поэтому иисус жил в галилее он должен был и пришед поселился в городе называемом назарет да сбудется реченное через пророков что он назареем наречется и Люди видят это и изображают Иисуса с длинными волосами. Нет, нет, если апостол Павел был Вадим Духом Святым, потому что он сказал не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но затем он сказал, это уже говорю я, аминь. Поэтому у Назареев были длинные волосы из-за обета Назарейства, по которому вы не стригли свои волосы. В любом случае, откуда у них было достаточно денег, чтобы жить в Египте, золото, Ладан и смирно. Ладен был очень, очень дорогим благовонием, не потому что у них не было этого растения, и сопа, из которого оно делалось. У них было это благовоние, и оно было очень редким и дорогим. У них было больше, чем достаточно. Бог – это Бог того, когда есть больше, чем достаточно. Да, он не пошлет своих людей туда, не дав им достаточно, чтобы им хватало на жизнь. И Он не пошлет куда-то меня, не дав мне достаточно, чтобы мне хватало на жизнь. И Он не пошлет вас куда-то, не дав вам достаточно, чтобы вам хватало на жизнь. Мы живем и ходим верой. Иосиф жил и ходил верой. Аминь. И эти места писания не были для него неизвестными. Они не были для него неизвестными. Он был ортодоксальным Иудеям. И Бог вел его. Аминь. И евреи ни тогда, ни сейчас не верят, что это правильно быть нищими. Почему? Потому что Авраам не был нищим. А мы семя Авраама, потому что мы принадлежим Иисусу. Слава Богу! И сейчас я хочу обратиться к Евангелию от Луки. Нет, я хочу оставаться там, где мы сейчас находимся. Спасибо тебе, Господь. И пришед, поселился в городе, называемом Назарет. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Хорошо. Давайте сейчас обратимся к Евангелию от Луки. Есть некоторые очень, очень, очень интересные и очень проницательные вещи относительно этого времени. Понимаете, здесь начинает идти речь о том, что родился Иоанн Креститель. Но я хочу прочитать то, как это изложено в Евангелии от Луки.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 по всем. По всем, да. Это важно. Это важно. Да. И они делали это долгое время. Большинство людей не понимают левитского священства. И мы многое узнаем об этом из послания к евреям. Иисус, Он был не из колена Левина а из колена иудина он должен был быть из колена иудина потому что он сын Давида царя и Иисус должен был быть царем Давайте... Продолжим читать дальше. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо ели совета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил, вы входили в служение в 30. Лет. вы начинали с самого низа и вы входили и иисусу было 30 лет здесь есть так много всего об иосифе на два года забыли но нет, о нем не забыли. Он должен был оставаться в темнице еще два года, потому что когда фараон позвал его, ему как раз только-только исполнилось 30 лет. И он вошел в свое служение как премьер-министр Египта. Разве это... О, слава Богу. Разве Слово Божье... Неудивительно. И давайте вернемся сюда. По жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения. Вы работали в священстве с 30 лет до 50. И затем вы выходили на пенсию. Вы по-прежнему работали, у вас по-прежнему была ваша часть в вашей семье, в левицкой семье, но это весьма много от вас требовало. Это действительно было трудно соблюдать. И когда вы наконец выходили на такой уровень, когда вы были достаточно праведными и достаточно очищенными, чтобы в один день стать первосвященником, и Захария занимал прочное положение. Но на это у него ушло много времени. Теперь он уже был в преклонном возрасте, но на все это есть причина. И все это непорочно. Это означает, что он был очень-очень внимателен к тому, что он делал. И это практически 24 часа в сутки. Потому что вы должны были вставать раньше всех остальных и ложиться позже всех остальных. И мы видим это, когда Самуил служил при Илии. Итак...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 Тогда явился ему ангел-господень, стоя по правую сторону жертвенника кодильного, Не говорится, насколько большим был этот ангел. О, они не все большие, есть и маленькие, но они все важны. И ангел-господень, похоже, он был очень большим по сравнению с остальными, которых мы видим в Писании. Стоя по правую сторону жертвенника Кадильного, это говорит мне о том, что он постоянно там был. Это была его работа, постоянно там быть. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария».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 И когда ангел явился Марии, когда Гавриил явился Марии, она спросила у него, «Как это будет, когда я мужа не знаю?» У нее было право задать этот вопрос. У Захарии не было никакого права это спрашивать, потому что он уже молился об этом. Мария не молилась об этом. Она уже была избрана, но его молитва была услышана. Ангел уже сказал ему, «Твоя молитва была услышана». И Захария должен был сказать, «Слава Богу, у нас будет ребенок». Но нет, он сказал, «Я этого не понимаю». В действительности Захария немного ворчал по этому поводу. «Почему я узнаю это? Ибо я стар» и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил!» Итак, мы знаем, кто был ангелом Господним, который стоял по правую руку. Слава Богу! Я, говорил предстоящий пред Богом и послан говорить с тобой и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил, потому что ты не поверил моему слову. Ты не поверил ему. Ты молился, твоя молитва была отвечена, но ты этому не поверил. Полагаешь, он тогда сказал, ну, это было глупо.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 И сказал ей ангел, не бойся, Мария. Разве это не удивительно? Страх это настолько опасная вещь. Но он сразу же его остановил. И вот почему? Он останавливает это? Он останавливает, он останавливает то, что должно произойти. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога.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 у Бога не останется бессильным никакое слово. С Богом не будет ничего невозможного. Тогда Мария сказала, «Се...» Мне это нравится. О, Глория, послушай. «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Или «Да будет мне, как ты сказал». И я еще много лет назад для себя усвоил, как только вы помолились и вы стоите на чем-то и все совсем не выглядит так, как должно было бы, тогда я просто останавливаюсь и говорю, что ж, слава Богу, да будет мне, как ты сказал. Наше время подошло к концу, слава Богу. Давай, Джереми, с Рождеством тебя! Здравствуйте, и с Рождеством Христовом Отец, мы благодарим да, Тебя аминь. сегодня, мы прославляем Тебя и поклоняемся Тебе. Спасибо Тебе от всего нашего сердца за то, что Иисус пришел. Спасибо Тебе, Родился Господь. на этой земле как человек. О, иногда это просто не передать словами. Мы должны просто прославлять Тебя и благодарить Тебя за те замечательные и удивительные вещи, которые произошли много лет назад Слава и которые Богу. навсегда изменили небо и землю. И мы благодарим Тебя сегодня во имя Иисуса за эту передачу. Аминь. Слава Богу. Мы говорим о том, что произошло, и смотрим на это глазами веры и основ веры. И мы знаем что Бог сотворил все силой своего слова. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было в начале у Бога. И затем буквально несколькими стихами ниже, в той же самой первой главе Евангелия от Иоанна, мы читаем: Слово стало плотью и обитало с нами. Он послал Слово Свое и исцелил их. Что ж, сейчас мы знаем, кто это. Мы знаем, что это замечательное утверждение в 102-м псалме и так далее. Получаемые нами благодеяния. Помните эти благодеяния в 102-м псалме? «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Слава Богу. Слава Богу. И это произошло. Это было сказано много-много-много лет назад. Но это Слово Божье. И Его Слово является тем, чем... Как вы верите, оно является. Слава Богу. Ибо Он, Бог, хранящий завет, и мы Его народ по завету. Итак, мы изучаем это с точки зрения веры и с точки зрения веры в сердце, сказанной устами. И мы смотрим, что мы можем вынести для себя из Писания в отношении рождения Иисуса и того, как все это произошло. И вчера мы разбирали Евангелие, от Луки, откройте его сегодня снова. И мы находим там описание того, что произошло. И мы видим места Писания и слова, которые раскрывают определенные вещи. И мы увидим, что Иоанн должен был быть предвестником. Его отец Захария священник божий и он служил в храме и во время поклонения он заходил в храме за завесу и делал то что он должен был делать затем он кодил перед богом и так далее там собралось много людей которые молились и захария все не выходил, не выходил, не выходил и не выходил. Именно по этой причине к одежде священников пришивались маленькие колокольчики. Потому что если он продолжал там двигаться и ходить, вы могли слышать, что он там не умер. О, брат Копланд. Нет, это было еще в то время, когда достаточно было, чтобы что-то малейшее было не так. Наш Бог могуществен. Это опасно, да. И именно поэтому Писание говорит, что он был непорочен. Очевидно, люди могли слышать звон этих маленьких колокольчиков, и они думали, что он там так долго делает. Что ж, давайте просто продолжать молиться. Поэтому, я не знаю, сколько времени он там провел, Итак, Захария, увидев ангела, смутился, и страх напал на него. А ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя». Они молились. Они многие годы молились о ребенке. Его жена была бесплодна. И он был услышан. Захария должен был прийти от этого в восторг. «Твоя молитва услышана». Слава Богу, но нет. Ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И это было странно, потому что Захария думал, у меня в семье никого не зовут Иоанном. Что ж, хорошо, и будет тебе радость и веселье, и многие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 и сказал Захария ангелу, «Почему я узнаю это? Как я об этом узнаю? Ты дашь мне какое-то знамение или что-то еще? Что ж ты его получишь?» Потому что они молились об этом, и это особенно важно, когда вы начинаете говорить о молитве. Что сказал Иисус? Потому 11 глава Марка, классическое учение Иисуса о вере. Моя Библия сразу на ней и открывается. Вы смотрите на эту 11 главу Евангелия от Марка и видите это. По дороге в храм Иисус проклял ту смоковницу. Они пробыли там целый день, вернулись назад, переночевали и снова проходили мимо нее на следующее утро. Мы с вами достаточно хорошо знаем Петра, чтобы знать, что он осмотрел очень пристально ту смоковницу. Они проходили мимо нее, и вечером накануне, и он был тем, кто заговорил о ней утром. И мы видим, что Слово Божье разобралось с корнем, а не просто с тем, что вы могли видеть. И это было большое дерево. Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божью» у меня в сноске говорится имейте божий вид веры ибо истинно говорю вам если кто то есть вера предназначена для любого законы и правила веры и молитвы применялись с самого начала потому что это духовные законы они никогда не изменяются и закон это что-то абсолютно предсказуемое как только вы узнаете как он работает почему он работает, какой источник его подпитывает и что его останавливает, например, неверие. И затем вы подходите к моменту действия. Если кто скажет Горесии, поднимись и ввергнись в море и не усомниться в сердце своем или в своем духе во внутреннем человеке,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 И я понимаю, что чем старше Захария становился, этого, наверное, не произойдет. И он просто продолжал сомневаться все больше и больше. Все, чего не будете просить, в молитве верьте. Когда молитесь, верьте в это и никогда не отпускайте это. Когда молитесь, верьте в это. Кто-то сказал, когда вы помолились с верой в первый раз, то во второй раз вы помолились в неверии. И что вы делаете после того, как помолились? Вы просто прославляете и поклоняетесь Богу, согласно 4 главе филиппийцам. И затем через благодарение, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Итак, мы вынесли из этого Молитвенный урок. И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Не только я стар, но и она уже старая. Эй, Захария, ты что, не читал книгу Бытия? Разве ты не знал об Аврааме и его жене Саре? Понимаете, он не думал постоянно о слове Божьем, он думал только о своей старой жене. Аминь. Почему ты говоришь старая жена? А? Что ж, она не могла выглядеть так же хорошо, как ты. Тогда Я хорошо, это знаю. хорошо. Говорю вам. Тогда в «Литл Роке папа Глори сказал мне в тот вечер, «Моя дочь самая красивая девушка в штате Арканзас». И через какое-то время он снова подошел ко мне и сказал, «Ты мне не веришь?» «Да?» Я ответил, «Нет, я верю вам». «Нет, ты не веришь». «Где то остановился?» Я сказал ему. Он сказал, «Как ты доберешься завтра утром до аэропорта?» Я ответил, наверное, возьму такси. Нет, я за тобой заеду. Я ответил, хорошо. Я думал, что он не приедет. Но где-то надеялся, что все-таки приедет. И, конечно же, на следующее утро... Полагаю, он просто хотел от меня избавиться. Это было красивое октябрьское утро 1961 года. Я просто вижу это. И я думал об этом несколько минут назад когда мы фотографировались, и Глория стояла рядом со мной. В любом случае, я подумал, о, он не шутил. О. И я сразу же влюбился в нее. И на первом же свидании я сделал ей предложение. Глория сказала, хорошо, и зашла в дом. Он тогда не терял время зря. И потом Глория подумала, что я сделала, я даже не знаю этого парня, что ж, ладно, я выберусь из этого позже. Сколько с тех пор уже прошло лет? Ну, Больше 60. <смех> Знаешь, я думаю, я останусь с тобой. Почти 61 год. Сейчас Рождество, и так, январь, февраль, март, и 13 апреля будет 61 год. Мы, наверное, вполне готовы для следующих 60 лет. Легко. Да. Итак... «Почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?» Ангел сказал ему в ответ, «Я говорил предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою, и благовестить тебе сие. Я был послан Богом поговорить с тобой, и вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам Моим. Ты не веришь Моим словам. Захария сделал выбор, и он выбрал верить больше тому, что он чувствовал. Он чувствовал себя старым, и его жена была старой. Он выбрал верить этому, а не словам этого небесного посланника. Он сделал тогда выбор. И что сделал этот ангел? Он сказал, что ж, нам придется заставить его молчать. И если он сможет говорить, он все это испортит. Итак, это нас чему-то учит. Слова сомнения и неверия. Молчите. «Не говорите их». Иисус сказал, «Не заботьтесь» или «Не принимайте мысль, говоря, что нам есть, во что нам одеться» и так далее. «Не принимайте мысль, говоря». У Захарии могла быть эта мысль, но он мог ее не высказывать, и все бы было нормально, но нет. Он это сказал, поэтому ангел знал,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 к Деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же Деве Мария. Ангел вошед к ней и сказал, «Радуйся, благодатная». Радуйся, благодатная. Слава Богу. Господь с тобою. «Благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Она думала об этом. Она просто думала об этом. Что это? Что чтобы тоже так думал. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария».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 Иисуса, как Господа и Спасителя, становится новым творением. Поэтому вы можете видеть в этом прообразе нового рождения, как Дух Святой парит над вами, когда вы принимаете Иисуса как Господа и Спасителя? О, Слава и Богу. внутри вас рождается святое, совершенно новое духовное существо по подобию Слава Иисуса. Слава тебе, Иисус. Потому что вы поверили в это, когда молились. Что ж, Глория этого не знала. Она никогда не слышала этого термина «рождение свыше» или «новое рождение», но она узнала, когда это произошло. И она просто сказала, «Господь». Глория просто прочитала то, что моя мама написала на первой странице той Библии, которую она мне прислала. И она написала там, «Дорогой Кеннет, ищи прежде Царство Божьего и Его праведности, и это все приложится тебе». Что ж, из-за моей... Я не буду в это углубляться, но мы действительно много в чем нуждались. И Глория сказала, что ж, мне действительно много чего нужно. Я занимался поиском работы. И Глория просто сказала, Господь, возьми мою жизнь и сделай с ней да. что-нибудь. Она не знала, как по-другому помолиться. Я даже не знала, что есть такое понятие, как женщина-проповедник. Вот в каком средневековье я жила. Хорошо. И это было так... Драгоценно. Я также сказала, что никогда не выйду замуж за проповедника. Что ж, ты не вышла. Да, я не вышла. Да. Да. Он был хорошо замаскирован. Я пилотировал самолеты. И это... В любом случае. Итак. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, и так она что-то сказала. Это первое, что она сказала. Она не открывала своих уст. Она просто думала. Мария сказала, «се раба Господня». Она просто полностью «Отдала себя все раба Господня». Слава Богу. Это так драгоценно. «Да будет мне по слову Твоему». И, по-моему, в одном из переводов Библии говорится, «Да будет мне по тому, что Ты сказал». Фактически это то же самое, потому что она услышала сказанное слово. И отошел от нее ангел. Вставший же, Мария в Однисии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету.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 взыграл младенец радостно во чреве Моем и блаженно уверовавшая. Благословенна та, которая поверила. Она поверила в это и затем сказала. Разве это не следует основам веры? Она поверила в это до того, как что-либо сказала. Наше время подошло к концу. Слава Богу! Давай, Джереми! Здравствуйте, мы канаты Глория Копланд. Разве Глория не красивая в это Рождество? Ты Мала так Господу. добр. Аминь. Я куплю тебе рождественский подарок. Хорошо. Когда я был маленьким, и, как вы знаете, я был единственным ребенком в семье, мой день рождения приходится на первую неделю декабря. И моя мама всегда следила за тем, чтобы... О, Рождество было для нее очень важным. И она всегда следила за тем, чтобы рождественская елка стояла у нас еще до моего дня рождения. Что ж, она считала, что это было огромным благословением. Но это было настоящей пыткой. Потому что 6 декабря до Рождества было еще почти 20 дней. И я высматривал там под елкой эти подарки. И я думал, я постоянно думал, надеюсь, никто не совместит мой подарок на день рождения с подарком на Рождество. В любом случае. Это отмазка. Да. Но это было прекрасное время года для нашей семьи. И я вырос, действительно радуясь во время Рождества. И я по-прежнему наслаждаюсь им. Знаете, потом с годами подросли наши дети, и мы просто... Как-то раз мы с Глорией поехали в наш молитвенный домик, и мы просто молились за наших детей. И было несколько вещей, которые сказал нам Господь. И он сказал, что бы вы ни делали, никогда им не лгите. Ни при каких обстоятельствах не лгите им. Всегда, всегда говорите им, что происходит. И даже когда они еще маленькие, когда возникают какие-то проблемы, зовите их и молитесь об этом. Молитесь вместе, как семья. В любом случае, мы так делали. И я уже не помню, это была Келли. Ей было лет девять, что-то в этом роде. Мы поехали в большой торговый центр. Келли держала меня за руку. Мы зашли туда, и та женщина сказала, «С Рождеством! С Рождеством, малышка!» Что-то в этом роде. «И что принесет тебе Санта-Клаус?» И Келли опустила свою руку, посмотрела на меня и спросила: Ты думаешь, она не знает? И я подумал, в любом случае, мы никогда не лгали нашим детям. Мы всегда говорили им, так, посмотрите, вся суть и весь смысл в Иисусе. Он этот дар, ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал. Он отдал. В еврейском языке корневым словом слова «любовь» является слово «давать». Поэтому Бог так возлюбил, что Он отдал. Это замечательно давать и дарить подарки на Рождество. Но это не замечательно ради подарков влезать в долги. Это совсем не замечательно, потому что если вы уже вынуждены покупать это в кредит, и у вас уже есть долги по кредитной карточке, не делайте этого. Отпразднуйте Рождество каким-то другим образом и объясните своему ребенку, почему. Скажите ему, смотри, мы с папой любим тебя, или мы с мамой любим тебя, и нам бы очень хотелось купить тебе на это Рождество отличный подарок, у нас просто не было денег, поэтому помоги нам, мы будем молиться обо всем этом. И как только мы сможем, мы что-то на этот счет сделаем. И по мере того, как Господь будет благословлять вас, пойдите и купите что-то. И если вы не можете купить какой-то большой и дорогой подарок, тогда купите несколько небольших подарочков и просто... Наслаждайтесь этим. Просто постоянно наслаждайтесь этим. Каждый день. И вчера, в заключении, я напомню вам это из Евангелия от Луки. И сказал Захария ангелу, «Почему я узнаю это, ибо я стар,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 Поэтому ангел, зная законы веры, и то, насколько важным было это рождение, это что-то важное, потому что Иоанн Креститель был предвестником предтечей Иисуса. И оно все именно так и шло, потому что Иоанна посадили в темницу, а затем обезглавили его. Иоанн, когда крестил Иисуса, сказал, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. И затем Иоанна сажает в темницу, и он немного ошарашен этим. И Иисус ничего не сделал, чтобы вытащить его оттуда. Иоанн был обезглавлен. Итак, помните, Иоанн был родственником Иисуса. И... Был всего на 6 месяцев старше его. Он был обезглавлен и отправился в рай, где они тогда все и находились. До того, как Иисус был распят, сошел в ад и заплатил цену, пострадав больше, чем кто-либо другой. Иисус явился во плоти, когда родился у Марии. Он ожил в духе, когда родился заново в самом аду. А до этого никто, кроме Еноха и Или, не попадал на небо. До этого никто, умерев, не попадал на небо. Они отправлялись в рай. Это была верхняя часть Шиола. Они находились там. Поэтому Иоанн отправился туда и начал проповедовать. Он здесь. Он здесь. И он проповедовал это Давиду и всем остальным святым, Завета. Он здесь. Он здесь. Я крестил его в воде. Я знаю. Слава Богу. Иоанн по-прежнему предтеча Иисуса. Итак, давайте прочитаем дальше. Между тем, народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же вышед не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. А через шесть месяцев ангел Гавриил был послан и разговаривал с Марией, и мы говорили об этом вчера, 33 стих. «И будет царствовать над домом Иакова во вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как это будет?» И так далее. И затем 37 стих. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово? Тогда Мария сказала: Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему, и отошел от нее ангел. Вставши же, Мария в Аднисии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии. Итак, Мария отправилась туда, чтобы побыть с ними. У вас есть какие-то идеи? Почему? Что ж, беременность — это особая тема, и уже звучало много разговоров, поэтому она просто отправилась туда и оставалась там. Разве это не здорово? И вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету.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 Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем и блаженно уверовавшая, благословенно поверившая. Что Иисус сказал Фоме? Он сказал: Фома. Протяни свой палец, вложи его в эти раны. Дай мне свою руку. И Фома вложил ее в ребра и сказал: Господь мой, Бог мой. Иисус сказал Фома: Благословлены не видевшие и уверовавшие. Это просто основополагающее правило веры. Женщина, страдавшая кровотечением в пятой главе Евангелия от Марка, она была отрезана да. от мира 12 долгих лет. Это куда хуже, чем посидеть несколько дней на карантине из-за какого-то гриппа. Годы. Она сидела в заперти годами. Но... Она говорила это. Она верила в это в своем сердце. Сначала она услышала об Иисусе. Она услышала, что он был помазан. Она слышала, как люди рассказывали о том, о чем он проповедовал и что он говорил. И она говорила, «Если я только прикоснусь к его одежде, я буду сделана целостной. Если я только прикоснусь к его одежде, я буду сделана целостной» и она вытащила себя. Она пробралась сквозь ту толпу, подобралась к Иисусу и прикоснулась к краю Его одежды, Его молитвенного покрывала. Она прикоснулась к Нему, и она знала это. Давайте откроем это место. Не закрывайте это место в Евангелии от Луки. Марка,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 но пришла еще в худшее состояние. Услышавший об Иисусе, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Итак, пришла вера. Когда вы слышите Слово Божье, приходит вера. Но вы можете убить ее до того, как она успеет что-либо сделать, как это сделал Захария, потому что ему нужно было что-то увидеть, ему нужно было что-то почувствовать. Он не поверил просто тому, что сказал ангел. Я имею в виду, Гавриил, архангел Божий, стоит там и говорит ему что-то, а он этому не верит. Услышавший об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровью. И тотчас иссяк у ней, Источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Она говорила это, она прикоснулась к нему, или другими словами, она говорила это, она поступила на основании этого, предприняла на основании своей веры соответствующие действия. Она говорила это, затем она сделала это. Она вышла из дома, она, рискуя, вышла из дома, она прикоснулась к краю одежды Иисуса, и она знала внутри себя. Подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, или она уже сказала, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровью и тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни, но она верила в это. Она сделала все эти вещи до того, как почувствовала это. Она услышала это, она поверила в это, она предприняла соответствующие действия до того, как что-либо почувствовала. Это является основополагающим для закона веры. Итак, эти две женщины, они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 И сказали ей, никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем, и спрашивали знаками у отца его. Итак, посмотрите, что за это время произошло с Захарией. Он не только не мог говорить, но он лишился и слуха. Он также лишился слуха. Итак, это неверие и, полагаю, самоосуждение, или что бы там ни было. В любом случае, он не только лишился способности говорить, но и не мог слышать. Он потребовал дощечку и написал «Иоанн» имя ему, и все удивились, и тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Разрешились уста его и язык его, и он начал прославлять Бога. Ничего не сказано о том, вернулся ли к нему слух. Я не знаю, но это то, над чем можно подумать. Поэтому его неверие и то, что он шел в разрез с тем выдающимся чудом, о котором сказал ему Архангел Божий. Так что из этого мы можем вынести для себя следующий урок. Что это слово, это записанное слово, записанные заветы Божьи обладают такой же силой, как и сам Бог. Потому что это слова от Бога, изложенные на бумаге, чтобы мы могли изучать их и верить им. Ходить в этом и знать Бога из этого слова. У меня никогда не было такого видения, открытого видения, чтобы увидеть ангела и так далее, но я видел в видении Иисуса. Четыре часа утра мы были в Литл-Роке, штат Арканзас. Я проповедовал там в церкви Агапы у Хэппи и Джинни Колдуэлл. Четыре часа утра, Минуту в минуту. Я проснулся, и около моей кровати в ногах стоял Иисус. С таким большим серебряным подносом, на котором Знаешь лежало что? печенье. Ты неизвестен тем, что рано просыпаешься? Не так. Я не сел в кровати, я вот так вот приподнял голову. И Иисус стоял. Он не выглядел сердитым, но у него был хмурый взгляд. Он сказал, «Возьми печенье». Что ж, я был ошеломлен. Он сказал, «Твоим ответом должно быть...» «Да, я возьму». «Я возьму». «Я возьму». «Возьми печенье, я возьму». И после этого я его уже больше не видел. Я откинулся обратно на подушку, и в своем духе я увидел себя на этой вечеринке. И кто-то подошел ко мне и сказал, «Брат Копланд, возьмите печенье». И я ответил, «Нет, спасибо, у меня уже одно есть». У вас уже одно есть? Да, спасибо. О, хорошо. Хорошо. И затем я увидел, «О, да, Иисус сказал, возьми печенье, и я сказал, я сказал, я возьму, спасибо, поэтому у меня оно есть. Никто не может этого видеть, но оно у меня есть. Я лежал какое-то время в своей кровати, и затем в духе он вернулся. Он сказал, «Это... Шесть я веры. Я верю. Это твой дух. Я буду. Это твоя воля, интеллектуальная часть тебя. Я верю. Я буду. Я беру это. Это то, что означает получать или принимать. Вы слышали? как Глория многие годы проповедовала и учила об этом. «Принимать» значит «брать». «Принимать» — это слово, подразумевающее действие. «Верить» — это действие. «Я верю», «Я буду», «Я беру» — это, «Я имею» — это, «Я прославляю тебя и благодарю тебя за это, и я прощаю, если имею» — что на кого. Это шесть «Я» — вера. И вы можете видеть все это, во всем этом. И сейчас я хотел бы обратиться к 67 стиху. И Захария, отец его исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой, и сотворил избавление Ему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 которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, не боязненно по избавлении от руки врагов наших. Слава Богу! Они вернулись к заветам от века. Все это произошло, потому что Бог это сказал. Еще до основания мира Он изложил это и сказал это. И наше время сегодня снова подошло. К концу слава богу что ж с рождеством христовым слава богу давай джереми с рождеством тебе канун рождества у нас дома многие люди открывают свои подарки рождественским утром у нас в семье было по-другому мы делали это вечером в канун рождества мы открывали все подарки в канун Рождества. И весь этот день до вечера был пыткой. Он был для меня Могу просто Могу себе представить, маленький неугомонный мальчик хочет получить свой подарок. И я так хотел мотоцикл. О, в любом случае, к тому времени я уже учился в последних классах школы. И я откладывал деньги. И купил себе мотоциклетную куртку и кое-что другое. Ты отлично выглядел. И вот вечером, в канун Рождества, я взял свой подарок. Это была коробка, где-то такого размера. Она была тяжелой. Я подумал, интересно что-то. Она была тяжелой, я сорвал с нее оберточную бумагу, и в ней была куча журналов, из-за чего она и была тяжелой. И там просто лежала записка, я на крыльце. Что? Я выбежал на крыльцо, было холодно, просто противно холодно, понимаете? И вот он стоял. Что? Глория. Что там было? Триумф Сандерберт. В моем понимании, мотоцикл мотоциклов. И я просто стоял там и смотрел на него. Затем вернулся в дом, надел мою куртку и сел на него. Тот вечер я проехал на том мотоцикле под 160 километров. Я почти покрылся льдом. Я просто ехал на нем. О, в любом случае. Знаете, мой папа говорил, если бы я мог открыть твою голову, то из нее вышли бы только одни самолеты и мотоциклы. Это весело. И я не сильно изменился. В один прекрасный день ты повзрослеешь. Что ж, в моем гараже по-прежнему стоят мотоциклы. Ну что ж, давайте продолжим с того, на чем мы остановились вчера. Что я сказал? 76 стих. Итак, в отношении этого младенца Иоанна произносится пророчество. 72 стих сотворит милость с Отцами Нашими и помянет Святой Завет Свой. Вы это поняли? Вспомнит Свой Святой Завет. Все это происходит, потому что Бог помнит свое Святое Кровное Соглашение, которое Он заключил с Авраамом, Авраамом, Исааком и Иаковом. Небоязненно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 Яркая звезда, свет свыше, вот как оно должно было быть переведено. Свет свыше, чтобы просветить сидящих во тьме и те несмертные, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю, или до тех пор, пока ему не исполнилось 30 лет. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. То есть, через 715 лет, после того, как Михей сказал, что этот младенец Родиться в Вифлееме, вдруг вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле для уплаты налогов. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирию, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлием, потому что он был из дома и рода Давидова. Оно все происходило именно так, как на протяжении всех этих лет Бог говорил через уста своих пророков. Все было как раз вовремя, как хорошо смазанные часы. Я имею в виду, оно все соединялось вместе. Записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Слава Богу, когда же они были там, наступило время родить ей. Могу я напомнить вам, что с бедных людей не берут налоги. А вы заметили, что пастухов там не было. С бедных людей не берут налоги. Аминь. В наше время с людей берут налоги независимо от того, есть у вас деньги или нет. Похоже на то.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 От Назарета до Вифлеема 145 километров. Они двигались медленно. Мария вот-вот должна была родить. Поэтому они добрались до Вифлеема позже всех. Что ж, конечно же, потому что Иисус должен был родиться в той пастушьей башне. И чтобы описать это, это то место, где была мать овца. И они должны были обращаться с ней очень аккуратно, потому что она была матерью храмового агнца храмовой жертвы. Поэтому пастухи были очень хорошо обучены и натренированы это делать. Чтобы выполнять эту работу, вас должны были отобрать как пастуха. И теперь вы знаете, почему Иисус очистил храм и сказал, это дом молитвы а вы превратили его в вертеп разбойников. Потому что, когда вы приносили своего агонца, кто-то проверял его и говорил, «Нет, нет, он недостаточно хорош». И они продавали вам другого агонца. А потом они брали этого агонца, которого забрали у вас, и продавали его кому-то еще. Это было просто мошенничество. Просто зарабатывание денег. В любом случае... И вот эти пеленки, когда рождался этот агнец, или когда родился Иисус, его сразу же плотно пеленали в эти льняные пеленки, которые были очень чистыми. Его плотно пеленали в них, чтобы этот маленький агнец не дергался и не поранил самого себя. И Иисуса плотно запеленали в эти пеленки, и в первый раз дали Марии в руки. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли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 изучая и читая это, вы видите, что там вдруг стало светло, как днем. Там стало светло, как днем. Затем ангел объявил об этом. Затем подключились все остальные. Ангелы. Итак, обратите на это внимание. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава высших вышних Богу и на земле мир к человекам, Благоволение. Вы видите рождественские открытки, посвященные этому, благоволение и все остальное мир. Посмотрите на это. Слава Вышних Богу на земле, мир и к человекам благоволения. Война между небом и землей окончена. Жертвенный агнец на земле. Благоволение или благая воля к людям. Не сказано среди людей, благая воля по отношению к людям. Это война развязанная дьяволом, которая шла все это время, и вы мысленно возвращаетесь к книге Иова. И Иов был честным и благочестивым человеком. Дьявол был на земле. И он был на земле, обладая Властью, потому что Адам отдал ее ему. И дьявол злой. Иисус сказал, что дьявол приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Он делает только это. Это привело к тому, что на земле было достаточно жестко. У людей было слабое понимание о Боге, и они не знали, Бог ли это их убивал, или что вообще происходит. И дьявол ополчился на Иова только лишь по одной причине, потому что он был самым богатым человеком на Востоке. Бог благословил его до такой степени, что он был самым богатым человеком на Востоке, и он был праведным в глазах Бога. А богатый человек, который может делать то, что Бог призвал его делать, он действительно опасен для дьявола. Поэтому дьявол нацелился убить вокруг него все. Фактически он хотел убить и его, и он выступил против Иова. Дьявол сказал Богу: "Ты благословил его, но посмотри, не проклянет ли он тебя". Но вокруг Иова была стена, вокруг него была возведена стена благословения, и дьявол не мог ее преодолеть. И Господь сказал. У тебя есть доступ к нему. Дьявол добивался того, чтобы Иов похулил, проклял Бога. Вот о чем вы должны помнить, изучая книгу Иова. И дьявол сказал, он проклянет тебя. И Господь сказал, хорошо, ты не можешь его убить, не смей прикасаться к его жизни. И с Иовом произошли... Все эти ужасные вещи. И его жена, она сделала это. Она совершила этот грех. Она открыла дверь для дьявола, чтобы он мог убивать ее детей. Но Иов не совершил этого греха. Он не проклял Бога. Он выдержал это испытание, и он получил назад все в двойном размере. И он дожил до глубокой-глубокой старости. Аминь. Человек веры, который не сдается и не винит Бога в своих проблемах. И это показывает нам, когда вы изучаете это, что как только Иисус родился на этой земле, дьявол с полной уверенностью мог сказать, что его дни сочтены, поэтому он выступил против Иисуса, поскольку ему было сказано в Эдемском саду, «Твой день грядет, грядет тот, кто поразит тебя в голову». Поэтому дьявол намеревался убивать пророков. Он не знал, кто будет этим человеком. А потом родился этот ребенок, и происходили действительно странные вещи после того, как родились эти два младенца. Поэтому сначала он нацелился на Иоанна, пытаясь добраться до него, но Иоанн встал и сказал, «Нет, я не он. Я не тот, но за мной грядет тот. Я недостоин развязать ремень его обуви». Аминь. Поэтому вы можете видеть, где... В любом случае, слава Богу. О, наше время сегодня снова подошло к концу. Боже мой. Часики продолжают тикать. Да, что ж, давайте воздадим Господу хвалу и благодарение. Слава Богу. Спасибо. Каждая пятница на передаче «Победоносный голос верующего» — это день пожертвований. Я снова хочу прочитать вам из шестой главы послания к Галатам. В шестом стихе говорится, «Наставляем и словом делись всяким добром с наставляющим, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Знаете, многие люди могут критиковать то послание, которое вы сегодня услышали, или то, что мы делаем сейчас, даже сбор пожертвований. И они думают, «О, это сеяние, семени, это ерунда». Не слушайте это, это бред. Что ж, послушайте меня. Бог посеял семя. Бог посеял семя, и этим семенем был Иисус. И вы также можете слышать, как люди говорят следующее. Но вы не даете для того, чтобы что-то получить. Это уже проявление какой-то жадности. Что ж, подождите минутку. Что сделал Бог, когда отдал Иисуса? Он просто отдал? Или же Он ожидал что-то получить? Бог посеял, чтобы Он мог получить урожай. И что является урожаем того семени, которое Он посеял? Вы! Вы! «Вы урожай семени Иисуса. Разве это не здорово?» И мы празднуем это прямо сейчас. Во время Рождества мы празднуем величайшее семя, которое когда-либо было посеяно. Им был Иисус. Когда вы сеете, согласно этому местописанию, вы можете ожидать, что вы получите. Вы говорите, не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Многие из вас, кто смотрит нас сейчас, вы являетесь партнерами с этим служением, и вы знаете, о чем именно я говорю. Вы знаете, что ваше семя, посеяно в это служение, дало Богу доступ идти и работать в вашей жизни. Вы видели, вы переживали это, и вы машете сейчас рукой, восклицая и ликуя об этом. Я знаю, что так и есть. И партнеры, послушайте, Кеннет и Глория Копланд хотят, чтобы вы знали, как сильно они вас любят, как они вас ценят. И они молятся за вас. Каждый день кто-то молится за вас, приносит вас в присутствие Божье, исповедует благословение Господне над вашей жизнью, чтобы вам прилагалось более и более вам и детям вашим. И вам нужно знать, что ваше даяние и ваше партнерство помогало людям слышать благую весть Иисуса по всему миру, от одного края и до другого. Слава Богу! И все, что делает это служение, было возможно, во-первых, благодаря верности Бога, а во-вторых, благодаря верности партнеров этого служения. Оно уже более 50 лет проповедует Слово Божье, и уже целые поколения семей услышали об этой изменяющей жизни силе Божьей. Бог прикоснулся к ним. Они были навечно изменены, поэтому когда вы сеете в это служение свое финансовое семя, вы соединяетесь или становитесь партнером со служением, которое призвано проповедовать и учить о вере. Поэтому когда вы питаетесь этим, вы можете ожидать, что то же самое будет происходить вашей семье, что в вашей семье будет царить атмосфера веры в Бога и веры в Его Слово. Отец, мы благодарим тебя сегодня за пожертвования наших телезрителей. Мы принимаем их и называем их благословленными во имя Иисуса. Большое спасибо за то, что смотрели нас. До следующей встречи. А пока помните, что Иисус – Господь.